Вилинчий, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Я 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, гектар 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Сол, азарт потенциал, аж деген, 3 миллиард базарды 1 минимум дегенде 3 миллиард или гектар, тонны то 500 тонн на а бездоса 800 гектаров, 600 миллионов лета. Значит, по тунца лайва чон. А министр газа был кизак не сцен дарайп котен. Хорошо, что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 она нищек орган дарда дарга, каждый что каждый что, ндай более каждый что да сатса уларга. Ушол тарма кайваи ндай гопис пикчва сабар, азер дүниё не бойинча ей тайваи ндай кмбат болу 7 парадат. на аны кирек посо 1 килограмм дирма Алар биздин Кыргызстандан тайбатын көөрүп толарды көөрүп сыт биздин сонй м мөңгіүдү нақан суларды гору, алтур, балар айтатша слерден чыккан ет, бұл премиум сегмент ет болсы балар айвагын бат азар Кашемирдин баы азыр орточуо басытоларды ларрға чейын 1 килограмм мен элстеп бир орточо эчкеден жарым килограмм как я мне раз сангар а что люди въезжают генде, долларов, дикан, 800 долларов, это а на гайра, джилсайндела, джуннендела, дадут сангар было, там на схоре, был бурсак, Перспектива, рай, Чонг-болын. <свист> даги 1-й неша джонды айтып кетейм. 4-й неша. Бұл, бұл а, балы в да? Бұл жақтағы Айвай Чонг-перспектива бар. Бізден кенің толу аймақ. Бізде арғандай дарлы чөп бар. Бұлды арғандай жақшы шарттар бар. Осындықтан, бұл дағы бізден бал, балыз. Білесінгер, арғандай еле аралық көргізмелерді гранприналы бирін ч орындарды алып түргөн балу бар Ошондуктан булдагы чоң перспективасы бар аны біз алысты аймактарарга өз чысақ болыпты шол балдар өнндү өндүрүчүн айфа айта кеттімге желерді дарылы өптөр өзөн жақтардан болотқадықтан бесін шасы осолде дарылуу өпөрұ дары чөптөрдү биде ол тоол аймактарда да, агандаем, давай, да, тулли, давай, чуть тульва, рошан банс, давай, узгорь, терень, низиль, депкорсин, давай, агандаем, агандаем, давай, агандаем, давай, агандаем, давай, агандаем, давай, агандаем, давай, агандаем, давай,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 он джирман доллар затянул пашунку, Биркела Грамача. Ее ингарзант-производство, а без кургатуаса пошел, я подумал, что на Алмане вырубки кургатуаса, был гейн, натуральный сок тордочара турган, концентрат пашок, катарвую пашунку. Арбир Тармак Тарда пошел, универсальная технология, был сублимация, герыко после сюда болот санболот, герыко после еды кургат санболот. Барнар-Блесняр, магия, галина-банка, деген вондор курват-лоппер, бульон, бас-алпат, аничин а аж улек курват-логан, там топ, не топ, не топ, не топ, не топ, не топ, не топ, не топ, не топ, не топ, не не топ, не топ, не топ, не не 1 килограмм, Курват продукция, НГЭН, НДГН, наверное, где-то он доллар, Тура продукция, олпад, уже, самолет, менен без НГЭН, Курват а потенциал принцип, мен жана Сергей, быть тот кашемир, Даручи опторы. День башка ларда делает, кимки, башка нисл ларда, хараотханда, экспорт менен. Это бирне сыгрым, буллардин, ей на Арзандгиен бас, вместо 4 доллара, ей на Арзандгиен бас. Ей 4 доллара баллардин, и хорошо, что сам альют минен делает, аль с кабриолю и годжину циннур, там 2 доллара, 2 доллара, далее, джелль, и ресня. А сегодня был узний, знахта, Yani biz de 4$'dan satıldığında neyse başka ülkelerde JT 8$'dan dolardan mükün. Şunluktan yol girersin diye cevap getirdi. Ayrı bir uçlu tarmakta giriyotkanın aldığında uçlu tarmakta çimpeyondurdu Karaklı. Kim derken de çimpeyondur. Uçlu çimpeyondurla bağırıp, gerek olsa bir kere bekir, e, iştep iş, iş, iş vereyim size. Gönle bir kere iştep vereyim de öyle. E, bağırın içini izledip görüp, ne güzel üçlülerle süreşip, direktörlerle но нюанс лучше башкалар джазавотхандарды горуппа, а каталарны горуппа, они каталар джазавотхандарды, они узнают, компетенция дает, то есть какая компетенция дает бучетку, они узнают, что они узнают, они узнают, что они узнают, они узнают, что они узнают, они узнают, они узнают, они узнают, они узнают, они узнают,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 а на Алжика барб, гирек посвои, бер, чон кампанияларга бар, иштеп, анда им Алар бизнес пландарди Алар бизнес идеяларди эздейт. Алар алар